Catch him, catch him, catch him. Всем привет! Сегодня мы на обзоре Behringer RD8 или RD8 Это драм-машина, копия Round TR808 Три самый олдскулинной драм на которой писался хип-хоп, электро и минимал техно Я посмотрю Я думаю многие знают, что такое Roland ТР 808 А если кто не знает, можете выключать видео Шутка, ладно, сейчас расскажу TR-808 это одна из первых драм-машин компании Roland которая была произведена в 80-х годах для того, чтобы группам или коллективам можно было обходиться без барабанщика но уже не как первые драм-машины, которые программировались рифы уже встроенные а это была одна из первых драм-машин, где можно было прям программировать ритм то есть, э, такие раньше скованные условия были у драм-машин. У этой драм очень низкий бас-барабан. То есть, э, основной ритм который задает эта драм-машина может звучать очень низко и подолговато с таким длинным длинным басом и ее полюбили очень хип-хоп музыканты после чего она перекочевала в электро стиль и также она пользовалась успехом среди музыкантов которые пишут минимал техно конечно не только в этих стилях использовали драм-машину ее использовали где угодно в поп-музыке наверное, в том числе то есть но ну, если так вот Объективно мыслить, то, наверное, 909 ролленд это больше для техно, а 808 это хип-хоп и электро. После того, как 808-й сняли с продажи, многие пытались сделать клоны, потому что она была настолько востребована. Купить ее было тяжело. Стоила она очень дорого. Даже сейчас ее можно купить наверное 1200 250 она стоит рублей. Вы можете попробовать ее отыскать. Но суть в том, что многие компании решили попробовать сделать такую же драм-машину, там, помню, Майами, Acid Lab, или просто что-то там, Майами какая-то драм-машина была, МФБ-компания а, делала копия, там, 522 -я. потом... Да много, в принципе, клонов было, 808 кто-то был с характерным другим звучанием, кто-то больше похож. Но суть в том, что эти драм-машины также стоили прилично, то есть, ну, к 1000 евро, может быть, они стоили... Стоит напомнить, что Берлингер вообще сейчас выпускает очень много клонов. Один из них я тестировал на своем канале. Это вот мой ТД3, это копия 303-го бас машины от тоже от Беллингер. Бернгер копия Роунда. Только недавно люди -то анонсировали, что выйдет RD9, это копия ТР-909. Но у меня в руках вот 808-я. Давайте посмотрим, похожа ли она на оригинальную 808-ю. И.. Вот я вижу первое изменения, кстати Тут ритм-дизайнер написано На оригинале было написано то ли ритм-композер То ли что -то такое Ритм-программер, ритм-композер, по-моему Или ритм-перформер Уже запутался Но, в общем, мне нравится слово дизайнер Я беру все, что везде, где написано слово дизайнер вот, шутка, на самом деле, эту драм я взял у своего приятеля, он мне одолжил не так надолго. Она вообще тяжелая, наверное, вряд ли она подойдет для того, чтобы таскать ее с собой на концерты, потому что весит она приличная. ну, полтора, может, килограмма, не знаю, так, на скидку. Потом посмотрю, в интернете напишу. Ручки у нее такие олдскульные, место между ручками, кстати, достаточно для того, чтобы пальцами тут можно было что-то покрутить. То есть, в принципе, выглядит очень удобно. На задней панели вот здесь очень много выходов. Соответственно, здесь под каждый звук есть свой собственный выход я считаю что это очень круто для драм-машины потому что вы всегда можете сводить звук где-нибудь в микшере или на внешнем устройстве например там в компьютере когда запишите все по отдельности вы можете выставить панораму а также каждый из этих звуков можно обработать отдельно короче это увеличивает производительность такой драм-машины тут есть триггер а для того чтобы синхронизировать ее с другими устройствами. Это тоже очень круто. А также есть Clock, Out и In. Изначально э, вот эти CV-гейты и клоки их было очень много на всех устройствах для того, чтобы коннектиться друг с другом. После чего пришел такой интерфейс MIDI, он здесь, кстати, тоже есть. И эти CV-гейты CV ушли в... Э, ну, ушли, короче, с устройства, потому что такой смысл, все коннектировались по MIDI. Потом, спустя какое-то время, модули синтезатора стали снова популярны. Это речь сейчас идет о 2010-е, там и 12 2013 13 14 года. Вот, и на устройствах также стали добавлять. Соответственно, вышло новое устройство, какое-нибудь cv гейтом и человеку который есть модульный синтезатор очень хотел его попробовать потому что это расширяло возможности его модульной системы например можно было подключить драмашину у меня в свое время было mfb танцбора это такой тоже аналоговая драмашина от немецкой компании mfb и там были CV гейты и даже было был еще cv чтобы управлять например каким-то фильтром то есть в принципе я ее купил благодаря тому что она имела возможность синхронизировать с евро-рек системой. Так, ну все, пойдем протестируем. Итак, Round RD8 Rhythm Designer. Он имеет панель с инструментами. Каждый инструмент расположен вертикально. И поднимите кнопку для того, чтобы можно было ее управлять. Эта зона отвечает за секвенсор. Здесь можно сделать, например, выставить рисунок а также с помощью кнопки триггер можно набить этот рисунок и записать, предварительно нажав на кнопку Rack и Play. В этой части драм можно сделать Mute каждого канала, то есть заглушить его, или сделать его сольным. Здесь слева имеется ряд эффектов. Это два фильтра, Low и High фильтр, в зависимости от того, в каком положении. Здесь находится микшер, то есть мастер Out и звук на наушники. Также имеется такая вот функция, которая называется в Designer. Она может изменять атаку и сустейн, То есть звук становится более... Ну, то есть как в синтезаторах появляется более длинный спад или резкая или плавная атака. Эта зона отвечает за программирование секвенсора и паттерна. Это тап темпа. А этот блок отвечает за темп общий. За свинг, Probability и Flame. Это такие эффекты. Они позволяют импровизировать. Ну и в принципе, все, что здесь есть. На эти дорожки нельзя загружать никакие сэмпы, это чисто аналоговый инструмент. И я даже заметил, когда два инструмента играют вместе, они как будто бы друг друга пережимают. Или вот из-за вейв-дизайнера, который каким-то образом влияет один звук на другой. Нет, скорее всего, наверное, это сустейн все-таки. Так, ну что, попробуем сделать какой-нибудь ритм. Нажимаем play и выбираем бас-барабан. Я вот триггером его набью. Теперь snare. клеп. Эти ручки управляют громкостью, тоном или дикеем. Кобел, тома. Чуть потише сделаем. Иногда, когда ритм не тот, удобно переключиться в режим, когда можно пошагово все изменить. Римшот. это кстати был выкручен акцент вот в uh, дизайнер поменяем состояние атаку видите звук меняется как будто это компрессия что ли очень похоже на компрессию томы можно переключать на Конго. классно импровизировать. Ну, сразу хочется сказать, что ручки громкости крутить неудобно. Гораздо удобнее, когда есть фейдеры, например, как на TR8S. Вот так работает high-pass фильтр. А так работает low-pass фильтр. High-pass, значит, пропускает верхние частоты, low-pass, значит, пропускает нижние частоты. Можно попробовать выкрутить резонанс и добиться каких-то искажений. еще какой-нибудь ритм. сделаю бочку чтобы стол не ругался мне понравилось джемить между Конго и томом Можно какие-то мелодические рисунки получать скажу что кнопку триггера на нечистительных нажатию. я конечно привык как на tr8s нажимаешь легонечко звук получается легонечко нажимаешь сильно Звук получается сильно. Эта секция называется акцент. Вы можете выставить тот шаг, на который звук будет делать акцент. Как бы выделяя его из всех. Вы можете программировать более длинные партии, не только 16 шагов. Для этого нужно использовать э, функции секвенсора. Ну что же, мое мнение таково, что эта драм была создана для фанатов TR-808. Например, для людей, у которых когда-то была 808, и вот по каким-то причинам им снова захотелось купить ее, а стоит она очень дорого. Устройство довольно скупое, в плане того, что сейчас очень много драм-машин, которые позволяют использовать, например, сэмплы. Здесь вы не можете использовать сэмплы. Устройство, которое позволяет сочетать в себе несколько драм-машин. То есть цифровые устройства. Это машин-драм, какие-нибудь электроны. Там целая куча как сэмплеров, так и драм-машин. Вот Roland TR-8S например, функция SMA не такая там мощная, но, по крайней мере, там есть возможность использовать все tr -ки. но звучит эта штука более э, ну сыро, что ли, потому что, например, когда звуки друг с другом перекликаются видно, что это аналоговые звуки, и они как будто давят друг друга то ли это связано с тем, что вот так работает не знаю, мне показалось, что прям вот аналог в этом тоже чувствуется. Но для многих это будет очень круто. Например, я считаю, для какого-нибудь если вы хотите прям сырясение записывать, то можно попробовать. Но только нужно понимать, что либо если у вас другие драм-машины, и вы используете это как дополнение, но только 808-й вы, наверное... Э, не насыдитесь, потому что сейчас мир настолько многогранен и упираться там в одну машину наверное, нет смысла. Себе бы я такую штуку не взял, я считаю, что она довольно громоздкая, то есть для меня э, сейчас очень важен размер, хотя и, ну, и не фанатично я прям к этому так отношусь, но, например, если там всего 7 аналоговых инструментов там или 10 аналоговых э, перкуссионных инструментов, то гораздо Круче, наверное, купить, например, 7 или 8 модулей в Еврорек. и это будет вот тоже аналог, но более компактный форм-фактор. Как я уже говорил раньше, у меня был MFB Tanzbar, это тоже полностью аналоговая драм-машина. Мне показалось, что MFB круче, чем эта штука. Она, правда, и стоит дороже, но MFB, он не такой прям, конечно, клон 808, но там такое, что типа между 808, точнее, между 606 и 909. Я бы, наверное, все-таки, если выбирал бы какую-то аналоговую драм-машину, Снова вернулся бы к Драм-машина, в принципе, хорошая Она аналоговая, она звучит сыро Она очень похожа на оригинал внешний То есть, есть какое-то ощущение того, что у тебя какая-то винтажная штука в руках, Хотя кнопки вот очень современные Но она очень такая скупая по функциям И я думаю, что если это ваши, вы планируете ее в качестве единственной драм-машины То это точно не такой вариант Но попробовать можно В принципе, если даже БУ их брать, например, там гораздо дешевле Вот можно их взять и попробовать, подходит она вам или нет. Бернгер когда копирует вот эти все оригинальные штуки, он преследует цель также их как-то Апгрейдить, например, добавить фильтр, добавить клоки. Также вот в TD3 был добавлен дисторшн. Мне, конечно, он не нравится, но кому-то это точно понравится. Потому что, когда раньше эти драм-машины, они были вообще без этих всех функций. Только драм-машина, то есть только ритм. И многие люди просто начинали их модифицировать, там, вставлять в них какие-то ручки, паять, добавлять дисторшн и прочие эффекты какие-то. То есть, ну, также можно использовать педали, конечно, вот Отлично, что у, у этой драм-машины есть э, индивидуальный выход для каждого инструмента. И вы можете каждый выход э, подключить какой-то эффект, запастись педалями и каждый выход сделать э, обработанным этими эффектами. И в принципе можно играть с этим лайв. Я был на одном лайве, это был у э, Хелен Хауф такой диджакей. У нее есть проект э, еще с одним чуваком. Он называется Гипнобит. И они как раз-таки играют на драм-машинах, на олдскульных, и у них есть только эффекты. И в течение там всего времени они импровизировали, и это было достаточно интересно слушать. Тут все зависит на самом деле от э, вашей фантазии, и чаще всего, когда меньше функций, вы выжимаете из этого гораздо больше. Не думайте о том, что это будет настолько там как-то плохо для вас, что она мало что умеет из звуков. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? Ну что ж, я надеюсь, видео для вас было полезным, и вы извлекли какой-то вывод э, касаемо драм-машины для себя. И пока!